Здравствуйте, уважаемые коллеги и будущие коллеги! С вами проект 4 главбух и его ведущая Ирина Архипова. Сегодня мы поговорим о том, как узнать, какая версия платформы и конфигурации 1С у вас установлена. Это нужно для того, чтобы правильно обновить 1С, поскольку 1С требует последовательного обновления. То есть каждая версия обновляется на следующую и нельзя просто установить последнее обновление. В настоящее время наиболее распространены платформы 1 s 8.2 и 8.3. Они имеют разный вид меню. Если ваше меню выглядит вот так, то это версия платформы 1 s 8.2. Чтобы посмотреть точный номер версии платформы и конфигурации 1С, выберите в меню «Справка о программе», либо на панели инструментов нажмите кнопочку с английской буквой «I». Если ваше меню выглядит вот так, то это версия платформы 1С 8.3. Чтобы посмотреть точный номер версии платформы и конфигурации 1С, в левом верхнем углу нажмите кнопку с желтым кружком и стрелочкой вниз и выберите в появившемся меню «Справка о программе». В обоих случаях при нажатии «О программе» появится окошко вот такого вида. Циферкой 1 обозначена, какая именно типовая конфигурация 1С у вас установлена. Например, это может быть 1С «Бухгалтерия предприятия». 1С – бухгалтерия предприятия базовая, 1С – зарплата и управление персоналом, 1С – управление торговлей и другие. В нашем примере под цифрой 1 указано, что установлена типовая конфигурация 1С – бухгалтерия предприятия. Подробнее о том, какие бывают версии платформы и конфигурации 1С – и как выбрать 1С, смотрите в нашем предыдущем видеоуроке. Цифры 3. Обозначена версия платформы. В нашем примере версия платформы 8.2. Точнее. 8.2.15.319. Цифры 2. Обозначена версия конфигурации. В примере это версия под номером 3.0. .14.7. Ниже указан путь установки базы 1С, то есть конкретно файлов вашей фирмы. В нашем примере это путь на диске C, каталог Work, каталог базы под каталог Book 3.0. Этот каталог вам надо беречь и архивировать, если вы заинтересованы в сохранности вашей бухгалтерии. Но об этом мы поговорим в другом уроке по 1С. На этом данный урок 1С закончен. Проект 4 глав 2 желает вам удачной работы.